друзья всем привет меня зовут стас я из города мурманск вот и я с 2021 года владею друзья железная собака вот. значит выбирал я ее из предложенных на рынке по принципу цена качество ну и плюс ко всему имея небольшой опыт у меня очень устраивает конструкция данной рамы. Потому что я считаю, что именно эта рама такая конструкция рамы самая надежная. Вот, и позволяет таскать большие груза. Ну, достаточно крепкая рама. Хотя у нее есть ну, для кого как, для кого-то минус, для кого-то плюс. Для меня, например, это плюс. Она тяжеловата. Но зато по накатанной дороге очень хорошо тащит за собой много груза. Вот. Пользуюсь я ей довольно часто очень часто на выходных я катаю детей вот, и в среднем 5-6 а то и больше выездов за сезона рыбалку вот, 21 -го года ну взял ее в августе 21 -го года заказал пришла она где-то в конце октября вот, но я специально просил Вячеслава чтобы он отправил не попозже чтобы уже к снегу пришла вот. за это время сейчас февраль 23 она прошла ну, уже больше 500 километров наверное уже где-то баков 15 сложено бензина, а то может 20 особо не считал. Значит, что из плюсов? Из плюсов э, я бы отнес достаточно прочную конструкцию. Это и цепочка. Достаточно мощная на цепочка. Вот цепочка, кстати, в таком положении. Она вот как была куплена с таким профаном. 2, 2 сантиметра. То есть я ее не натягивал. Все нормально. Вот. И достаточно крепкий крепкий руль. Что очень хорошо удобно ее ворочить в поворотах. Также отметил хорошее качество покраски капота, то есть утрется там что-то где-то в него попадает, то есть краска не лезет на капоте. Потом, как видно, да, 33 ремень стоит, здесь вот, очень удобно. Две стойки и два кронштейна, которые держим, по которым Вот. Что еще? А, вот пластиковая площадка PND, очень хорошая штука, с нее очень быстро летает снег и лед. Это очень удобно. Кияночкой стукнул, даже который лед снизу над гусеницей, не в тоннеле, он весь сразу отлетает. Стучишь сверху, отлетает снизу. то есть, Соответственно, насчет вибрации. Лед к ней не, не, не прицепляется. Блокирую я ее вот с таким ПНД ящиком. ПНД -ящик, это вообще отдельное спасибо. Это очень удобная штука. Здесь лежит воронка, запасный ремень, ключи, ну и всякое барахло там на рыбалку кидаешь. Очень удобная штука и очень хороший, крепкий. Вот прям. Четкая штука. Резиновый он все равно развалится, а вот этот, прям вот, хранится она у меня вот так: вот в гараже зимой, вот, саня. что все, что с нее там остатки стекают, потом просто вытащил на улицу саней. Лед выбил, если замерзла. если оттаившая, то вылил воду и все. вот А летом она у меня здесь в гараже, в подвале. Сейчас здесь нива стоит. Вот, под нивой там вход в подвал, она в подвал спускается, и все где там стоит, накрытая чехлом вот, Очень хотел бы отметить. В лучшую сторону двигатель exoption вот. этот двигатель однажды вывез меня с озера в минус 37 он она всю ночь стояла в минус 37 она завелась и поехала дополнительно я сюда установил ящики резцов дорожных вот. провод не цеплялся за вариатор под ручку заправляется меня, соответственно инструменты zip ну и все остальное естественно проволок хотя тут вот вот еще ни разу не пришлось ничего делать с ней не на улице значит обслуживаю ее регулярно где-то через выезд наверное я мажу ну можете посмотреть где на вариаторе какие места мажутся я всегда смазываю цепочку обрабатываю всегда вот, смазка регулярно ну, это как очень наш и вот этот узел заслонки Тут тоже постоянно смазочкой набрызгал хотя можно его и не смазывать, я его сейчас стал рельгом мазать, потому что с чехлом еще Снег вообще не добивается. соответственно никаких проблем у меня с неправильным стартом, с зависанием заслонки, ничего нет. Вот. После покупки я проверил клапана, клапана были в допуске, заменил свечу на качественную НЖК, а родную свечу просто бросил себе в запас. И на Алиэкспресс заказал за 200 рублей, подогрев ручек, пластинки поставил, все работает, греет, руки даже жгет и установил чеку. установил чеку, соответственно вот этот ремешок, это не тот который был с Алиэкспресс, это от Сузуки, от мотора, вот. потому что он более надежный, ну я его просто от мотора, и от мотора же здесь вот. Дальше что? Ну да, как я уже говорил, использую так достаточно интенсивно каждый сезон, значит, после, после первого сезона 21-22 я ее полностью разбирал не снимал только двигатель разбирал также ведущий вариатор проинспектировал состояние всех втулочек пластиковых все без выработки все это заново смазал я все обратно собрал все подшипники были сняты все набиты промыты набиты заново смазкой и обратно поставлены заменены были только два подшипника видового вала и два подшипника задней тележки подвеска у меня неплохо видно не очень светская стоят склизы подпружиненные это вторая подвеска. Первая подвеска. Я ее брал изначально с резиновыми колесами. Думал, что буду весной. И 8 на ней по камням ездить. Но что-то как-то не срослось, поэтому я поставил все склизы. После того, как поездил по понял, что лучше, чем склиза, подвески нет. Потому что собака стала ниже, центр тяжести стал ниже, управляемость и проходимость, конечно же, стала выше. Вот, что еще могу сказать? Ну, парням, соответственно, вот слова пожелать могу. Развитие, развитие, еще раз развитие. Значит, знаю их лично, работают на клиента, очень никуда не пропадают. Я постоянно регулярно там, вот у меня сосед через меня заказывает запчасти у них дешевле, чем у нас в Мурманске несколько раз, даже с учетом доставки сюда, выходит дешевле. Вот, парни никогда не пропадают со связи, да бывает там видимо заняты, телефон не берут, но всегда потом званиваются и общаются. Ну, из минусов, отмечу, наверное, местами. Краска откалывается. Вот. Но не часто, то есть достаточно редко. Вот Собака два сезона уже бегает. Есть, как вы видите, никакой у них нет, ничего нет. Вот, там где-то краска откололась, там когда отбиваешь лед бывает там раз, цепанешь, все это зачищаю, сразу же подкрашиваю. И в принципе в принципе все нормально. А еще я когда в прошлом году мал подшипники перебирал, ну, набив, промывал и забивал смазкой, Я заменил вот эти болты. Здесь болты были. 5,8 стояли, я поставил 9,8. Нормальные, хорошие болты. Вот. Ну, в принципе, в целом, я не знаю, как там люди говорят, что, короче, у кого-то развалится. Не знаю. Фу -фу -фу, у меня ничего не разваливается. Я все время делаю, все всегда проверю. Техника простейшая. Вообще простейшая. Соответственно, минимум узлов. Минимум узлов, максимум надежности. Вот. Еще ни разу она меня, повторюсь, не подвела. Поэтому. Ну, в общем-то, хотел бы сказать спасибо за данный аппарат. Ну, а к этому видео я еще прикреплю видео с рыбалки поэтому это еще не конец